Так, всем добрый вечер. Мы с Украины начинаем наше спелкувание. Какая сегодня тема заявлена? Тропильный лапсос. Что это такое и с чем его едят? Глобальное потепление климата. Постоянно я на своих роликах об этой проблеме глобального потепления упоминаю. Увязываю свою технологию с этой проблемой. И как-то мне один парень пишет. Говорит, где вы видите глобальное потепление? Как было, так и есть. Я говорю, «А сколько тебе лет? Ну, 25. Ну, понятно, для тебя глобальное потепление не существует. Так вот. Три года назад в Крыму уже появилась пакистанская, как тогда говорили, пакистанская саранча. Она, кстати, нарисовалась в прошлом году, я слышал, и по югу Краснодарского края. Это я буду сейчас и без политики, по, чисто по материковым этим поширотам. В Испании обнаружен был... Китайский шершень. Это не наши куколки такие, там как кулак всего-навсего, а там как ведро. И колонии такие будь здоров, и медведя съедят. Тропилин-Апсоц. Короче говоря, тех регионах, где может какое-то насекомое или какое-то животное осваивать новые территории, размножаться если позволяет климат и кормовая база именно размножаться они эти территории заселяют так получилось и с стропилилапсозом он начинает подниматься. это тропический клещ сородыч воровая капсоне тоже размножается в пчелином расплоде но меньше в два раза имеет в себе Колюще сосущий аппарат для того, чтобы питаться, хотя хотя и ворова говорили колюще сосущий раньше. колюще сосущий, потому что питается гемолимфой. Как оказалось сейчас, что никакой гемолимфой он не питается воровой капсоне, а непосредственно на жировым телом. Не колюще сосущий, а колище грызущий. Ну ладно, как бы там ни было, вот у меня передо мной гробов, литература советского, но ну, другой нету. Тропелилапсос, и как о нем, как его характеризовали в те годы? Были ли исследования, не знаю, но тем не менее, они могут поселяться в семье, то есть паразитировать оба представители этих э, династий, паразитов, воровая капсони и клара Тропилелопсоз – болезнь, вызвана этим возбудителем. Но в чем, в чем разница? Самка воровая капсони всего-навсего может за инкубационный период в одной ячейке выводить где-то около 4, 4 самки, дочери, потомства. А э, тропеллелопсклары может выводить в 2-3 и даже в пять раз больше. Если у ворова там один самец, а остальные самки, то у этого клеща меньшего тропеллелопсклары там один к одному. Сколько самцов, столько и самых. Но нам это ни о чем не говорит. Я не буду сейчас рассказывать о конструкции, сколько там рожек, ножек у него, неважно. Самое главное то, что эти два клеща, они могут присутствовать вместе, два паразита, но они между собой антагонисты. Один другого может выжить. И, как правило, выживает меньший этот клещ за счет своего интенсивного размножение но и у этого клеща тропилелла есть ахиллесово пята очень красивая и все сводится опять у меня на языке вертится изолятор как бы он уже не стал младшим братом панацеи этот фактор потому что тут такие события сейчас развиваются там австралия в панике не знает, что делать с этой с, этой, с этим напастью а тут он появляется, начинает подниматься по широтам с юга от тропика вверх, за, захватывать уже Европу, тропилелла Псклара. Размножается он там и живет там, и выживает там, где круглый год расплод. Но уязвимое его место и ахиллесового пята в том, что он не может паразитировать на взрослой особи. Он питается только личинкой. Достаточно двух-трех дней отсутствия личинки, и клещ погибает. Поэтому изоляция, ну сам Бог велел. Два паразита, как бы там они между собой вели разборки, кто кого победит, кто какие там договорняки у них будут, кто останется, а кто пойдет искать другое место жительства. Но изоляция будет одинаково эффективна для обеих паразитов. И есть очень хороший исторический фактор, когда уже применяли, и причем применяли еще до того, как пошла у нас тема изоляции маток, были спасены семьи однажды в одной стране. И я, пожалуйста, хочу представить, предоставить слово нашему уважаемому Игорю Павлику. Будь ласка, шановный. Я потом переведу, если будет что непонятно. Это был выпадок w Afganistanie i gdzieś, no, tak jak e, wskazały, jeszcze do e, technologii e, regulacji czerwienia e, doktora Chmary. I, i co prawda, że win, e, to może e, żyć bez e, harczowania na... E, Открытому распространению. А а а Американцы, которые там зашли в Афганистан, они допустили, что это очень хорошие терени, и что медоносные, и там э, господарки никакой немає, И было бы э, хорошо ну, организовать э, бжоларство. Завезли на початок, я не помню, но э, Три тисячі бджолосім. В короткому часі 300 30. Тоді вони покликали, попросили польського такого вченого професора Юрій Єжи Бойко. Він є більш знаний у как як в Польщі, але в Польше також зараз. Był no, docienny, dostał chrest e, kawalerski tak dalej, no i nie ważne. I prosto e, zaizolował matok na 10 dni. Konec. Z tych 300 pczoło jakie wyżyli, oni później rozwerli e, pasicznictwo. Jak tam dalej było, ja nie wiem, ale chodzi do też, że tak jak e, Marek im mówi, ну, приклад такой, как можно очень быстро и легко позбуться такого клеща при помощи изолятора. Спасибо. Очень, очень, Вот смотрите, фактор, исторический фактор уже был. И когда безрасплодный период все больше на слуху и изоляция маток позволяет регулировать пчеловоду на усмотрение и управлять этим безрасплодным периодом, на заречь своего практического пчеловодства уже была тема создания отводков. Для того, чтобы бороться эффективно с клещом, нужно было каким-то образом разделить расплод, печатный от открытого. Там выходит расплод, обгулится матка а где открытый расплод, обрабатывается семья. И довольно-таки за основу и брали. Мы и опирались на те практически вот уже наработки по созданию безрасплодного периода. Все чаще на слуху безрасплодный период. Но как только разговор за изолятор, все, как на красная тряпка действует, это вот изолятор, все, это противоприродно это не против природы А как у природы понимаете разница толкования. не против природы А как у природы создать безрасполный период на воспитание пчеловода и на протяжении активного сезона регулировать с весны в середине лета и осенью каждый по своему региону может это определить самое главное просто довериться собственной интуиции Собственному я, потому что мы вот присутствующие здесь, мы не повторим друг друга, не скопируем в точности никто никого. Это присуще только каждому. Поэтому вот новая беда идет с юга. Ну, до наших краев, может, она не дойдет, не дойдет до северных широт, ну, до центральных Украины. Но с юга, там, где расплод постоянно, Особенно новые породы пчел, эти скорострелки, дающие возможность получать, вернее не получать, а ну, способности у нее такие природные, откладывать яйца половиной тысячи в сутки. И причем, если молодые еще матки и тепло, плюсовая температура, они не прекращают сеять весь фактический сезон. Значит, среда доступная для размножения этого паразита. Но я еще раз повторюсь: у него очень уникальная ахиллесовая пятая. С ним бороться еще проще, чем сварово. Потому что создать безрасплодный период. Допустим, сегодня поместили в изолятор при этой проблеме. Сегодня, через 21 день, выходит пчелиный расплод, через 24, допустим, трутневый. 27 дней и все. Короче говоря, на месяц можно всего-навсего изолировать семью при этой проблеме, и семья будет полностью оздоровлена. То есть как бы мы ни хотели, как бы консерваторы не сопротивлялись, а изоляция – это единственный, ну пускай не панацея, но единственный способ избавиться максимально эффективно и с минимальными затратами, и тем более без вот этой вот, без жестких и тяжелых окорицинов. Так что такая, в принципе, если кто заказывал тему, дополняйте. Если не полный мой ответ, я не думаю, что вам нужны лишние какие-то характеристики этого паразита. Достаточно того, что это паразит. И с ним бороться можно единственным способом создать безрасплодный период. Не нужно, даже, не нужно даже ничем обрабатывать его. Это если, если два порта, да, да. тогда после выхода расплода можно щавелевой кислотой обработать. Там с или кто как применяется. А если чисто тропилилапсоз болезнь, значит там просто на месяц закрыли все. Никакой химии, даже, даже щавелевой кислотой. Он сам по себе отойдет. Потому что на взрослой пчеле он не питается. И это его уязвимое место. Так, Дмитрий, по-моему, Болгария. Да, ваш вопрос был. Ваша тема. Да, спасибо, я все понял. Только осталось убедить остальные пчеловоды, изолировать маток в ну, Смотрите, вы никого не, никого не убеждайте. Пока если кто, кто поймет и кто хочет понять, как он не видя, не видя меня в глаза, не знаком, мы не знакомые очно. Посмотрел ролики, книги, применяет. Вот, пожалуйста, Витал, вот, ну, первый пример. Вот был Юрий, на, я не знаю, он здесь есть, если нет, пускай отзовется. Три, три года всего практики пчеловодства. Он посмотрел, увидел логически, ему это зашло, попробовал, получилось и все. Что нужно еще? Будет госпожа пани логика. Вот как кто информацию вам подает, сразу ее примеряйте на вот эту на эту госпожу, на логику. Если есть смысл, есть логика, увязана, оно сразу видно, либо это пиар, либо просто понты, когда... либо фильетон о пчелах. А когда там увязано с биологией, да еще с научным обоснованием, вот тут логика железная. Значит, можно дать шанс проявить себя этой какой-то новацией, этой технологии. Так что вот сейчас видите, насколько... Насколько широко, широким фронтом зашел клещ. Уже нету ни одной страны, где бы он не был. Лет 10 назад, 15, Канада еще была, как-то хвалилась тем, что она изолированная. Австралия была вообще одна из, как, как оазис нетронутый. А затем пошла... В Новой Зеландии пошла, пошла вспышка вороя капсони, и они на северной стороны со стороны Новой Зеландии поставили дозорные ульи, если будут оттуда какие-то залетные так и было, чтобы они собирали клещи, а потом все уничтожать. Ну и вот, пожалуйста, какой там там может дойти до паники. А учитывая то, как они жестко относятся, принципиально жестко. К этим обработкам всем по пандемии если кто помнит как они там ну это просто кошмар если так они будут и с пчелами относиться то я им не завидую и срочно сейчас срочно изоляция только изоляция а то пойдет там химия пойдут сжигать они даже сжигают те семьи где обнаружили леща, но не проверяя точок стоит, не проверяя остальные, все уничтожают. Но я говорю, при таком подходе они через пять лет будут не, не пакетами, а попугаями торговать. А Канада с Америкой завязаны напрямую от Австралии, потому что она главный донор предоставления пакетов. И будет проблема и там. Ну это ладно, своего ума не ставишь, все равно это это как-то когда-то придет. Я хочу, мы сегодня особо долго не будем, потому что под, под генератором работаем, и администратор под генератором, насколько хватит у нас Коксу, Я хотел бы на чем остановиться вот так вот. Вы видите, что у нас особо такого спикера ярко выраженного тут нет, а идет общение, Ну, форма подачи как круглый стол. Это самая, самая эффективная форма подачи, она больше всего заходит, каждому есть возможность высказаться, базара у нас никакого нет. И получается, что мы обсуждаем самые насущные проблемы. Так вот, во всех книгах, кто, кто с ними знакомился, я постоянно пытаюсь объяснить, навязать даже. Обычно я говорю, никакой темы, никак... вот то, что я показываю в роликах, я не говорю, что делайте так, что реком... я не... никогда никому ничего не рекомендую, я просто показываю, как я делаю. А вот то, что я рекомендую железно, так это включить самого себя. И вот в последней книги я так и написал, включите самого себя. Никогда не, не ищите себе кумира, не создавайте кумира, не ищите авторитетов, Потому что мы сидим, вот сейчас присутствует нас 10 человек. Дай 11. Дай нам всем одинаковые ули, одинаковые условия. Допустим, мы одного уровня практики, знаний. Через год-два мы покажем абсолютно разные результаты. И те, кто это понимает и кто понял, проявит свою индивидуальность, он и будет пчеловодом. А те, кто хочет получить сразу, сегодня и побыстрее, то есть, если коммерция захлестнет его ум, вот он и будет кидаться от породы к породе пчел, от системы ульев к системам и так далее. И так вот пройдет вся жизнь. Все равно затем я сколько таких уже знаю. Вот а пока я сам занимался, пока и был ток. Ну так как, чего бы ни, не начинать сразу было с этого. Но хотелось быстрее. И каждый сезон пчеловод начинает с того, что... Взять реванш за прошлый сезон потерянный и опять начинается все с того же, с тех ошибок. Следующий сезон опять, шаг вперед, два назад и все, паника. Поэтому потеряйте лучше сезон 2, особенно если начинает пчеловод с небольшого количества. Для него пока коммерческая сторона не играет особой роли, значит присматривайтесь, присматривайтесь к конструкции ульев что вам удобно, к вашей системе, то есть к вашему региону по кормовой базе, к своим капризам, если уже на то пошло. И тогда будет это ваше. И самых два главных фактора, которые должны у вас быть. Любое ремесло, любым ремеслом, каким бы вы ни занимались, в него нужно либо влюбиться, либо им заболеть. Только тогда будет результат. Если сразу... Побольше, побыстрее и по Все. Не будет ни того, ни любви к пчелам, ни биологии, ни коммерции. Если будет впереди интерес пчлинным семьям, значит будет все. Коммерция придет автоматически, и просто некуда будет деваться. Я не хочу э, занимать время у вас по, этим, э, по этому напутствию, по этим нравовоучениям, по этой морали, но это, это аксиома. Понимаете, я это прошел все. Я первые пять лет топтался на месте, когда искал себе авторитета, создавал какого-то кумира. Никакие малыхины для вас кумирами не должны быть. Пока вы не поймете, что вы должны быть для себя авторитетом, и только вы, и кумиром, мы все разные. Человек ценится своей индивидуальностью. Родились два близнеца, нет ни нет, не одинаковые, у них абсолютно разные отпечатки пальцев. У нас сейчас уже 8 миллиардов. Абсолютно нет идентичных отпечатков пальцев. Точно так же нет одинаковых характеров, молекулярной структуры белка в организме каждого. Поэтому у каждого свой каприз, своя харизма. Начинаем следующий сезон. У кого, слава Богу и дай Бог, есть возможность, у меня ее вряд ли будет. Значит, начинаем под девизом «включаем самого себя». Так что это не мораль, это напутствие мое практическое, и те, кто уже пошел по этому пути, имеют положительные результаты. Ну, а теперь значит, открываем наш круглый стол. Пожалуйста, какие вопросы практического характера, любые, все, что в годовом цикле связано с пчелиной семьей, мы будем обсуждать. Ну, если я могу попробовать. Пожалуйста. Um... У меня есть такой вопрос. Имеет ли значение возраст маток для примирения в двуматочных режиме? Нужно ли маток быть с одном возрасте или можно быть прошлогодная и, и, и новая матка? И есть ли такой казус проблем возраст? и примирение маток в двуматочном режиме. Спасибо. Уточните момент, это имеется в виду для зимовки и для, или весной и для старта в активном сезоне? Для старта и для сезон когда мы работаем на в, в развитии. Пчелосемей. Не абсолютно никакой разницы, если вы с весны запускаетесь с весны после очистительного блета. Две э, семьи в двухматочном режиме. Абсолютно никакой разницы не имеет. Единственное, этого сезона, матки этого сезона, абсолютно другая тема. А вот если с прошлого года у вас осталась одна прошлогодняя матка, одна там трехлетка, допустим. Ну, понятно, да, в чем разница. И вы... вы Примеряете, то есть запускаете в двухматочный режим, две семьи, у одной, в одной семье матка три года от роду, в одной семье год. Никакой разницы, абсолютно никакой. С весны они, у них их будет объединять один фактор, один единственный фактор, который способствует их примирению, инстинкт выживания. Начался взрыв активного развития. Пчелиной семье нужно как можно быстрее дойти до кульминации, до размера кульминации, то есть три поколения, и отроиться. Это заложено в инстинкте пчел размножения, как фактор размножения. Этот именно инстинкт выживания, он является инстинктом выживания. Он как раз и будет примирением в начальной стадии. В начальной стадии после очистительного облета. Две до трех недель в вашем распоряжении есть время для того, чтобы их примирить. Фактор примирения одинаковое биологическое состояние. Чтобы не было такое, что внизу уже расплод есть, разновозрастной. А сверху вы посадили матку еще никакую то есть расплода нет, может быть проблемы. Поэтому в этих случаях поднимают расплод без пчелы наверх, и затем, затем уже идет примирение. То есть возрастной фактор не играет никакой роли для весеннего старта двух маток на общую семью. Дмитрий, понятно, нет? что-то? все, все, понял. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, хочу спросить, когда весной начинать маточный старт, только 7-12 рамочном уле рядом стоят. Э, рекомендуют перегородку, которая глухая. Не лучше сразу поставить перегородку, но какую-то маленькую сетку, чтобы сначала смешивались запахи этих семей, а потом, когда уже второй корпус ставить сверху, чтобы уже привыкли друг к другу. Просто не глухую перегородку, перегородку с сеткой или там... С какими маленькими отверстиями или что-нибудь такое? Я понял. Спасибо. Понял, Любомир. Это вы, вы задали вопрос да. по присоединению весной. Они не вместе зимовали, да? Весной присоединение. В, весной, да, весной. Когда начинать после, после облета, когда начинает двухматочный старт. Но хочу попробовать и когда с рядом стоят. Ну, в одном 12 рамочнике. И хочу так, как вы делаете, чтобы друг на друга. Но когда, когда они... Ну, то, что я видел, э, рекомендую ставить лухую перегородку между ними пока, пока они раз, разбиваются. И если не лучше ставить эту перегородку, поставить кусочек в сетки, что чтобы сразу они с весны запахи мешались. Смотрите, да, вопрос хороший, конечно, он частенько... В последнее время стараются, если семья идет в зиму где-то на 4 рамки, а тем более до ДАН 12-рамочный, там есть где разгуляться, и глухая перегородка вертикальная, почему бы сразу с осени вам их не поместить? Пускай через глухую сидят. Нормально будет, они друг друга будут обогревать, создадут мощный общий клуб, меньше будут потреблять кормов, и гарантия того, что они не опоносят, а потому что меньше будут, Соответственно, переполняться кишечник. Но раз уже вы будете присоединять, значит, желательно через глухую. Но ну, как можно раньше, к вечеру. Через глухую перегородку вы присоединяете, они начнут сеять, начнут матки работать. Вопрос биологического состояния гнезда. Обращать на это внимание. Я перед этим говорил Дмитрию. Обращать внимание на идентичность Состояние биологического состояния гнезда. Что это значит? Состояние по расплоду. Чтобы не было такого, в одной семье расплод разновозрастной, а в другой еще ничего нет, только-только матка начинает сеять. Ну, допустим, там же работала, а это было в изоляторе. Значит, при объединении таких семей уравнять это биологическое состояние забрать рамку открытого расплода из той семьи где там матка уже работает без пчелы перенести в эту семью где матка только начала и затем вечером приподнимайте, вечером когда уже начинаете мнеть приподнимайте Ну на один сантиметр от днища от пола приподнимайте эту глухую перегородку или сзади потолочины раздвигают но обязательно вечером. Темнота является очень важным фактором примирения семей. Они объединяются. Они объединяются без проблем. Весной, вот этом старте. старте, потому что руководить будет и гнать их будет инстинкт размножения. Инстинкт быстрее накопить силу и отроиться, разделиться в природе. А затем вы, как они объединились, вы убираете эту глухую перегородку среди дня. Просто среди дня. И Меняете ее на разделительную решетку полностью по всей, ну какая она у вас там есть. Бывает окна только делать. Но меняете без проблем даже среди дня, когда они объединились там в течение одного-двух суток. Поработали 12-рамочный дадан. Там им хватит на месяц работы запросто двум этим семейкам, пока обменяется расплод, внутри три недели как минимум. Как только расплод начинает выходить, меняться первое поколение, вот тогда вы делаете вариант двухматочного развития дальнейшего, как у корпусной системы. То есть снимаете, ставите пустой корпус, переносите одну какую-то матку с небольшим количеством расплода и пчел, убираете вертикальную перегородку, дополняете нижний корпус до полного объема, Подвигайте обе семейки к одной стенке, чтобы расплод над расплодом будет, потому что в верхней семейке вы оставляете небольшое количество, там две рамки, пока их хватит. Пока их хватит. А основная масса пчел должна быть на, в одной нижней матке, потому что нижняя матка будет в таких более ущемленных условиях. Вверху там температурная зона хорошая, микроклимат создавать проще. Ну, то есть, верхняя семейка сидит, как у бога, за пазухой. И ставите, соответственно, между ними уже горизонтальная разделительная решетка. И будут у вас двухматричный режим, как вертикальный, как у многокорпусной системы. И контроль будет у вас по верхней матке. То есть, дополнять уже добавлять будете рамки по верхней матке. Можно и сразу сделать сверху. Сразу поставить его сверху. Но рамка у вас, на 300, если на 300, ну, раз... Растянуто будет настолько гнездо, неудобно, затормо... будет торможение в развитии. Лучше всего, когда они начнут свой старт в развитии именно вот в таком, в таком варианте. В одном корпусе через глухую в начале переродку, затем в, небо... в короткий промежуток времени вы их объедините, меняете на разделительную решетку и все. И они первое поколение выкармливаются обща, красиво при создании... Будет, у них возможность хорошая будет создать микроклимат, потому что, понятно, плотный общий клуб в горизонтальном положении. Как первое поколение поменялось, затем уже делаете рамку и ротацию в режим корпусной системы, как я сказал перед этим. Много наговорил. Не знаю, поняли ли вы. Я думаю, что понял. Спасибо. А еще... Думаю. Ну, думаю, значит, что-то не Хочу еще одну. В прошлом году и в этом году заметил одно. Когда кормил пчел, просто кормил так, что из нижний корпус, сверху пустой корпус, туда ведро, солома и сироп ведро. И несколько семей не хотели брать сироп с ведра. Взял кормушку однорамочную, эту кормушку поставил в нижний корпус. Тот же самый сироп переливал кружкой с ведра туда в кормушку, и сироп брали моментально. Почему? Ну, смотрите, гнездовая кормушка вообще-то самый такой идеальный вариант. Она может быть неудобная. Ну, многие как-то не стараются сверху. открыл сверху, поставил, там пакеты, я знаю, наливают, и ведра вот инверту. Европа работает полностью на этой теме ведро поставил сверху и забыл я не знаю почему у вас может семья была слабенькая что она не, не поднялась вверх в чем причина как вы думаете я не знаю я... Это семья нормально не слабая как долго не брали они вот поставили вы как день-два недели это было три четыре 4 дня я сразу потом кружку переливал эту кормушку, тот же самый сироп туда в боковую кормушку, в рамочную. Они моментально забрали все. Не знаю, тут интересно. Ну а это у вас все так семьи или, или как не, это? несколько? Несколько семей, это две, три, четыре семьи. В прошлом году тоже так было, в этом году тоже, не знаю. Просто интересно, же самый сироп и... и... Дело в том, что там несколько капчел в этом ведре, которые сверху, они нашли тот силу, не то, что вообще не нашли его. А это, это был э, сахарный сироп э, 2 к 3 и там, там э, спаленью. С ведра они брали, сразу с кормушки сбоку собрали всю кормушку. Через а вы, смотрите, вы, э, э, Любомир, вы такие капризные а. семьи не пробовали дать им, ну, полить вот по, по брускам верхним, чтобы было мост, так, навести мостик вот эту в вот кормушку? Не, не, не, не пробовал. Надо вот быть, вы попробуйте, дайте им, угу. может они не знают, куда им ходить, там в гнезде понятно все. Попробуйте, попробуйте, да. Дрессировка своего рода такая. Попробую. А насчет инверта? Э, у нас в Словакии сейчас из какого-то возят инверт, не знаю откуда, с Германии или откуда. В прошлом пр, прошлые года все нормально, а сейчас уже начинаем привезли инверт и он начинает киснуть и всякие такие или там э, кристаллизуется в сотах и проблемы начинаются с этим инвертом. Не знаю почему. Я его не пользуюсь, например, там, только сироп сиропахарный. Понятно. Споколу, а вы обращаете, смотрите, Любомир, вы обращаете внимание на сироп, всегда, если основа, какая основа сиропа, кукурузная или бурячная? Этого не знаю. Этого вот не знаю. обращаю, потому что есть разница на кукурузной основе, если идут зиму, сам фактор там белковый, я не знаю какой. Весной на развитие, да, э, инверты идут. А вот зимовка лучше всего на бурячной основе это инверты. Можно? Да, спасибо. На, на а пропо инверта, э, пани э, доктор Конопацка у нас в Пулавах э, в 2012-м році робила таки э, докладні розслідування taką broszurkę wydała na podstawie e, swoich doświadczeń i niemieckich doświadczeń. I tam jest twardo skazano, że e, proporcja fruktozy do glukozy ma być jak 1,3. I taki inwert u nas jest w Polsce. Diamant nazywa się e, e, InvertX72F и в ньому есть 30% глюкозы и 36% э, ну, фруктозы. фруктозы а первым мы користовались таким таким как вы сказали на э, кукурузном и в ньому эта пропорция была э, обратно больше было глюкозы, я маю снимки ним такие такі как ну, на весне на дне еще такая каша была, такая крупа была, что там, то, то, что осталось между скристаллизованной глюкозой и фруктозой, то оно то высосало, а то глюкозу выкидало. Ну, на счастье перезимовали, но это но, так, так. Я, эта, причина, эта причина как раз... Еще очень важное. обратить внимание на э, гидрометерофульфурал, ХМФ. Они подают в миллиграммах на килограмм. 40 миллиграммов на килограмм то уже отруя. А я встречаю инверты ну, он, вы знаете, он еще явит, как як инверты где-то на солнце или что-то, Він сам там, ну, его... Так, так, так, его количество увеличивается, но есть инверты, не буду говорить, потому что не хочу посуда посуду ходить, но может быть инверты, где они признаются, что продают уже с тем 40 ну, процентов... Не, не, не, не, не, не 40 миллиграмм на килограмм. No. А также я отруя. Ну, no, понятно. Ну, я... Да, так. В принципе, смотри, я тоже... Есть возможность, но чистый сахар. Единственная при переработки чистого сахара принцип использования старых пчел. Они сделают инверту лучше любого, любого инвертора <laughs> химического. Главное, чтобы знать не, а таки... не нагружать молодую зимующую пчелу. Так, только когда я пиздный пожиток в мене, в мене золотарник, он кончает у, у конце вересня на початку желтня я... 에, збираю метр, то как мне цукром ну, все правильно. Почему это лишнее подтверждение сказанному ниже? Каждый приспосабливается, применяется к своей местности. Никаких э, таких общих программ, общей какой-то технологии быть не может. Каждый пчеловод это своя технология. Поки, поки не было инверти, инверты не было доступны, ну, то я закормливал там в э, э, липні закормливал э, прятал т -т -т -э, э, рам, рам рамки з кормом, э, э, собирал <свят> ну это то то до, -до, -до, -до черта. <свят> так, пожалуйста, а то будем скоро светло, свет у нас заберут, электричество. <свят> добрый вечер, всем добрый вечер, Владимир Голлович. Да, вы из Литвы. Хотел бы немножко сменить тему. Скажите, пожалуйста, спрошу вас как апостерапевта, какой пчелопродукт можно применять или нужно для лигулировки холестерина в крови? Вообще-то, смотрите, у меня был клиентов на маточное молочко нейрохирург. А в его распоряжении были друзья-микробиологи. Они делали анализы. И вот они сказали, что лучше, а первая книга была «Корж Малыхин, Матричное молочко, Гумагинат». И там в конце я давал, делал отзывы, сейчас виноват, делал отзывы от, ну, от клиентов, можно так сказать, какие проблемы кто решил, там где-то полтора-два десятка было отзывов, и попросил его сделать отзывы. Довольно-таки многие, многие проблемы на плаву может в организме держать, как профилактические. Но, говорит, как, как медик, я скажу, что самое главное достоинство маточного молочка, он довольно быстро выравнивает химию крови. И вот химия крови меня как засела, так я думаю, ну химия крови и холестерин. Насколько оно может быть связано вот эти вот островки холестериновые? Ну, возможно, не даст не даст там образованию, если химия крови будет налажена, восстановлена. Это маточное молочко. Дальше, по препятствию образования холестериновых этих бляшек, настойка восковой моли. Это то, что может быть конкретно уже целенаправленно. Оно, в крайнем случае, не дает... Да, оно, в крайнем случае... Может не, не срывать, не чистить, но не давать образованию лишнего, Потому что человек без холестерина, мы живем с ним. Это оболочка клеток наших холестерин. Но его бывает очень много ненужного. Так что восковая моль и маточное молочко, само собой. Так, на сегодня будем все, потому что уже генератор кипит у адми... нашего администратора. Спасибо всем за общение. Все будет, Украина. До побачення. Всего хорошего. Слава Украине. Героям слава. До, До слава. До свидания. До свидания.